Всем привет! Продолжаем разбирать советы Скотта Мейерса и данный совет э, из его книги «55 верных советов улучшить структуру и код ваших программ». И этот совет очень дельный. Объявляйте деструкторы виртуальными в полиморфном базовом классе. Вот. То есть это та проблема, на которую натыкались не один десяток и сотня программистов вот и не могли быстро разобраться в чем дело то есть это может может быть и не опытный программист а может быть и довольно опытный но уже довольно уставший и за голова может быть загружена и может такое наделать так вот смотрите у нас есть базовый класс то есть суть совета заключается в чем Всегда, если вы предполагаете, что у вас будут наследники, то virtual, пишем слово virtual в, перед деструктором, да, создаем деструктор виртуальный, либо же с приходом там, по, это или 14, да, стандарта, можно сделать вот так вот, final, указать, нет, вот так вот, да. Сказать, что этот класс больше, что от него наследоваться нельзя, что это как бы окончательный класс. Соответственно, при попытке наследования у нас будут проблемы. Компилятор об этом скажет. То есть либо final, и тогда э, не надо писать virtual, если это у вас один единственный класс, и вы боретесь за каждый 4 или 8 байт. Ну, в данном случае, чтобы не было ни одного virtual, так как это у нас добавляется да, табличка виртуальных функций. Ну это вы все знаете. Вот и если вы боретесь за каждый байт, то можно вот так вот сделать. Либо же, если вы предполагаете, что ваш класс может э, использоваться в качестве базового, то пишем virtual. Какие к этому какие проблемы могут быть, если этого не делать? Смотрите, сразу же смотрим. Базовый класс есть есть. Ну и к примеру это в секции protected. Ну сейчас без разницы. И у нас есть указатель. И будет некий буфер. Так вот, в конструкторе наследника мы выделяем память для... Ну, выделяем 100 байт память для этого буфера. И в деструкторе мы это все добро освобождаем. И вроде все хорошо. Все хорошо и все замечательно. До тех пор, пока мы не начнем работать с этими объектами вот и иногда такой например выявить сложно то есть какие проблемы проблемы утечки памяти в данном случае я давайте я тут килобайт еще 1024 буду выделять и вот будет у меня там 10 тысяч итераций вот так, давайте точку снова поставлю. Так вот, это сейчас цикл такой, и мы, в принципе, увидим проблему. Но это может происходить раз в минуту. И раз в минуту где-то создаваться объект, выделять килобайт памяти, и потом где-то там он удаляться. Раз в минуту. И вот эта утечка памяти может жить довольно-таки долго. Вот, не один день. Пока программа не упадет, пока она не съест всю память. То есть и такие утечки памяти выявлять очень сложно. Но давайте запустим, запустим программу и перед циклом посмотрим, сколько же памяти у нас она съела. 160 килобайт. Хорошо. F9 выполнили 10 тысяч итераций и теперь посмотрим, посмотрим 9 и 9 мегабайт съела. проблемка выявлять ее можно долго если не знать этой особенности не знать механизма виртуальных функций вот и что это все такое у меня об этом видео есть вот поэтому как бы можно долго сидеть и смотреть ну ё мое моё я же делаю delete, я же все такое и все такое вот ну ну ну проблема как была так и осталась. соответственно пишем virtual и теперь у нас работают те деструкторы, которые нужны. Потому что в данном случае этот деструктор не отрабатывал. Так как а, pb был типом о, указателем на тип Base. Вот это тут мы перенастроили указатель. Но по факту являлся а, указателем типа Base. Соответственно работал его деструктор. Так, но когда мы добавили Virtual... Создалась табличка виртуальных функций В данном случае перенастроился указатель И в этом случае адрес деструктора подменился До этого был base Теперь адрес деструктора вот такой стал Вот, ну давайте еще раз запустим И убедимся в том, что просто слово virtual решило э, наши утечки Так, где наш cpp? 160 килобайт Запускаем как было 160 килобайт, так и осталось. Все отлично. Проблему мы решили. Поэтому, если вы предполагаете, что у вас базовый класс будет использоваться, как в качестве базового, то есть будет наследование, делаем Virtual. Обязательно, чтобы не было подобных проблем. Либо же пишем Final. И этим мы явно запрещаем наследование. Вот. Соответственно, вот на этом, собственно говоря, и все. То есть запоминаем, подытожим, да, что следует помнить. Полиморфные базовые классы должны объявлять виртуальные деструкторы, если класс имеет хотя бы одну виртуальную функцию. Он должен иметь виртуальный деструктор. Вот. Дальше. В классах, не предназначенных для использования в качестве базовых или полиморфного применения, не следует объявлять виртуальный деструктор. Поэтому, либо пишем Final, чтобы стопроцентно это гарантировать, либо не пишем Final, но... Но-но-но... No, no, no. Ну, мы-то знаем, к примеру, что никто наследоваться не будет, и все. Но если есть хоть одна виртуальная функция, это значит, что, скорее всего, будут наследования. И поэтому деструктор делаем всегда виртуальным. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся. Всем пока.